Стреляй, Клеп! ну что же ты ждешь? Стреляй! Осел, Ваня, а ну держи меня! Как держать? Нежно! Клеп и стреляй! Стреляй, Клеп и Горыч! тебя, двоя?